Всем доброго времени суток! Это Керхер Центр на Пролетарской. Сегодня у нас на распаковку SC3 EasyFix. В комплект данного аппарата входит насадка для чистки ковров, инструкция, также присутствует русский язык, насадка для пола, ручная насадка, Точечное сопло, насадка круглая-большая и также насадка круглая-малая, мощное сопло, тряпочки из микрофибры для пола и для ручной насадки, удлинительные трубки по полметра. И сам аппарат UZFIX SC3. Данный аппарат подготовить легче, чем вы думаете. Наливаем в бойлер. Благодаря фильтру накипи внутри не должно возникнуть. Также кабель. Подключаем его к сети. И к данной насадке прикрепляем переходники. В зависимости от того, что надо почистить. Если вам надо почистить кафель, стыки или какие-нибудь въевшиеся загрязнения, одеваем точечное сопло и на него мощное сопло. Этим соплом можно чистить стыки кафеля, труднодоступные места, там углы, все такое. Прочистить без проблем. Насадкой круглой-малой очищаем въевшиеся пятна, к примеру, мочевой камень, или что-нибудь подобное. Когда возникает вопрос об очистке окон, надеваем ручную насадку, на нее салфетку из микрофибры. И все, прибор готов. Также может возникнуть вопрос о помывке пола, и тогда мы одеваем две штанги по полметра. И саму насадку для пола. И крепим микрофибру обычным движением. Все, аппарат готов к работе. Это была распаковка на Керхер-центр на Пролетарской. Всего доброго!